Привет, любители психологии! Добро пожаловать в еще одно совершенно новое видео! Давайте начнем! Вам не кажется, что вы ведете битву в одиночку, пробираясь в одиночку в темноте? Стараетесь ли вы привнести в свою жизнь позитивность и оптимизм, какими бы плохими ни были дела? Мы хотим заверить вас, что вы не одиноки. Это может быть тяжело и, возможно, есть некоторые вещи, с которыми вы имеете дело, которые не так хороши. Если вы чем-то недовольны или вам что-то не нравится, важно, чтобы вы это признали, а не подавляли и игнорировали это. Вот шесть признаков того, что вам подсознательно больно. Во-первых, вы избегаете оставаться наедине со своими собственными мыслями. Вы постоянно стремитесь делать то, что отвлекает вас от ваших мыслей. Конечно, учитывая, насколько напряженной стала рутина, есть вероятность, что вы делаете это не специально. Однако, если вы намеренно избегаете оставаться наедине со своими собственными мыслями, это может быть признаком того, что вам подсознательно больно. Как правило, вы решаете подавлять эмоции, потому что они связаны с негативными воспоминаниями или переживаниями. Такие эмоции включают гнев, печаль, разочарование и страх. И, конечно, пребывание в одиночестве, не делая ничего отвлекающего, приведет к проявлению этих эмоций. Вот почему вы избегаете оставаться наедине со своими собственными мыслями. Быть наедине со своими собственными мыслями и саморефлексией это очень важно. Это позволяет вам иметь точную оценку состояния вашего благополучия и принимать решения, которые будут лучше для вас в ваших текущих обстоятельствах. Во-вторых, вы чувствуете себя неловко, когда вам приходится говорить о своих чувствах. Часто ли вы говорите о своих чувствах с другими людьми? Что вы чувствуете, когда кто-то спрашивает вас «Как у вас дела?» Если вам неудобно обсуждать свои чувства с другими, это может быть признаком того, что вам подсознательно больно. Подобно тому, как вы избегаете оставаться наедине со своими мыслями, обсуждение ваших чувств с другими людьми вызовет на поверхность эмоции, которые вы пытаетесь подавить. Существует ряд факторов, влияющих на то, какие эмоции вы подавляете включая рекомендации, которые вы получаете от родителей или ваших образцов для подражания по поводу того, как справляться с этими эмоциями. Для родителей нормально постоянно говорить вам, что вы должны избегать плохих эмоций. Однако, даже если вы можете избежать негативных эмоций в краткосрочной перспективе, они всегда будут с вами, пока вы не обратитесь к ним. В-третьих, вы соглашаетесь со всем, не выражая своих желаний или потребностей. Как часто вы ставите свои собственные желания и потребности выше потребностей других людей? Если вы постоянно делаете то, чего от вас хотят другие люди, никогда не выражая того, что вы хотели бы сделать, велика вероятность, что вы чувствуете подсознательную боль. Вы можете бояться, что давая людям знать, чего вы хотите и в чем нуждаетесь, вы проявите негативные эмоции, которые причиняют вам боль. И, конечно, это может происходить подсознательно. Есть вероятность, что вы просто не выражаете свои желания и потребности, потому что вам нравится быть гибким человеком. В этом нет ничего плохого, и гибкие друзья, которые готовы пожертвовать тем, чего они хотят, чтобы помочь другим, очень ценны. Но если вы чувствуете, что что-то не так, попробуйте дать себе немного времени на саморефлексию и выяснить причину, по которой вы не выражаете свои желания и потребности. В-четвертых, большую часть времени вы нервничаете или испытываете стресс. Находитесь ли вы в постоянном состоянии тревоги и напряжения? Это один из самых больших и распространенных признаков того, что вам подсознательно больно. Ваше эмоциональное состояние будет находиться под большим давлением, если есть подавленное негативное чувство или эмоция, которое влияет на вас. Если не обработать эти подавленные эмоции, они не исчезнут сами по себе и приведут к психологическим и физическим проблемам, если их оставить без внимания. Поэтому, если вы замечаете, что нервничаете по любому поводу или постоянно испытываете стресс по причинам, которые обычно на вас не влияют, вы, скорее всего, испытываете подсознательную боль. Номер пять. Вы легко сердитесь и часто меняете настроение. Вы что, сорвались с катушек без предупреждения? Были ли вы когда-то более кроткими, но теперь ежедневно чувствуете, как в вас закипает гнев? Подсознательные обиды могут проявляться в чувствах гнева и огорчения. Например, представьте, что вы недавно расстались со своим романтическим партнером, потому что он вам изменил. Теперь вместо того, чтобы бороться с гневом и разочарованием от того, что тебя предали, ты просто ведешь себя так, как будто все в порядке. Нахождение в этой эмоциональной стадии приведет к тому, что вас что-нибудь разозлит, потому что эмоции, которые вы подавляете, просачиваются наружу. Поэтому, если вы заметили, что у вас чаще случаются перепады настроения, вы слишком остро реагируете или склонны к эмоциональным вспышкам, у вас, вероятно, есть подавленные эмоции, которые причиняют вам подсознательную боль. И номер шесть. Тебе снятся ужасные кошмары. У тебя были действительно ужасные кошмары. Такие факторы, как стресс или прошлые травмы, могут заставить людей гораздо ярче запоминать сны и кошмары. Ваше подсознание общается с вами несколькими способами – включая и сновидения. Поэтому, если вы испытываете ужасные кошмары, это, скорее всего, означает, что ваш разум говорит вам, что на него влияет какая-то боль или отрицательная эмоция. Чтобы решить эту проблему, как только вы проснетесь от ужасного кошмара, попробуйте записать то, что вы испытали на листе бумаги, и поразмышляйте над собой. Возможно, существует связь между сном и вашей реальной жизнью. Имели ли вы отношение к какому-либо из этих признаков? Если да, то что вы планируете делать дальше? Расскажите нам об этом в комментариях. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь и кому-то другому. Не забудьте нажать кнопку подписаться для получения новых видео. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.